здравствуйте мои подписчики вот хочу провести обзор зернодробилки фермер сейчас вот дроблю здесь кукуруза горох пшеница ну в общем куча разных трав а, когда включаем зернодробилку, даже гречиха есть, все что хочешь. Когда включаем зернодробилку, открываем вот эту вот заслонку. Вот эту заслонку открываем только наполовину, иначе зернодробилка начинает падать обороты и начинает работать в очень плохом режиме. Что может привести к перегоранию предохранителя. Но ну, товарищи, видно, не первый раз сталкивающиеся с этим делом, решили поставили предохранитель. Запасной там, в принципе, есть, как и нож, но а... как вам сказать, оно то все есть. Но вопрос в том, что разбирать и ставить заново. Все это дело довольно-таки долго, и муторное. Так что лучше чуть-чуть подождать, чтобы подольше работало. Но зато ничего не перегорало. Ну, мотор здесь хоть 1200 ват, но слабенький. Все равно для зернодробелки довольно слабенький. Сеточку бы пошире. Дробит довольно-таки мелко. Сетку пошире. Вообще было бы идеально. Ну вот, Начнем. Здесь есть дырочка. Вот эту дырочку мы прикроем. Сейчас я вам покажу. Включаем. Начинаем открывать. Чуть -чуть прикрываем. Если мы сейчас откроем на полностью, посмотрите, как она поменяет работу. То есть она начинает... Падает у нее очень сильно оборота. Так, вот. В принципе такой вот помол мне даже это очень понравилось я хотел просверлить здесь есть вот такая вот штука сеточка и она у меня сдвинулась образовался вот такой вот просвет я думал, что это плохо оказалось оказалось, я это не заметил, промололся а Оказалось, что это даже очень хорошо Потому что я хотел этой сетки э, дырки на 6 миллиметров сверлить А вот такой зазорчик образовался И стал помольчик более-менее это А то иначе он вот такую вот кашу молол что допустим мне не очень интересно ну, допустим он кукурузу молит прям вот в кашу а вот когда он вот такими фракциями бьет вот это уже больше так, значит исправлять эту ошибочку я не буду она мне понравилась и вот еще что я хотел сказать вот я взял бак а вот крышечка от бака. Вырезал. Вырезал вот такую вот дырочку. Такую вот дырочку вырезал. И сюда у меня вот вставляется дробилка. Вот. И все. Работает. Сделал специально. На большим тягом. Вот как-то так.